использовать моющие средства, экологичные, потому что они идут на их собственные растения, на их собственные помидорчики, которые они будут кушать. И так, таким образом, и индустрия экологичных шампуней и, и прочих средств, она бы могла получить очень большой, серьезный дополнительный импульс. Теперь, это мы поговорили о зданиях. Кроме того, надо продумывать и сами улицы. Сегодня, как я уже говорил, основной источник загрязнения – это двигатели внутреннего взбирания и асфальт. Что мы должны делать? Мы, мы должны подготовиться к тому, что э, подавляющее большинство, может все э, транспортные средства станут электрические, и мы к этому уже очень близки, там, э, автономные такси и так далее, мы видим, что они уже совсем совсем на подходе, там, Илон Маск, один из лидеров э, революции, а у нас в Иерусалиме э, Амнон Шашуа, там, фирма Мобила, легендарная, она, кстати, одна из первых в мире занялась вот этой, и очень успешно, проблемой создания автономного роботоводителя.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 А тогда сверху уже будут газончики, кустики, дорожки, сыпанные песком и место там для пешеходов и велосипедистов. И жить в таком городе, несмотря на плотную застройку, будет очень-очень комфортно, намного лучше, чем в тех городах, в которых мы живем сегодня.